Всем привет, друзья! О, лучница 9 уровня, найс! Nice. С вами, как всегда, Могевара, и добро пожаловать в видео, где мы будем играть шары плюс миньончики. А перед началом я бы хотел вас поблагодарить за активность. Вообще, спасибо вам огромное, что смотрите мой канал в скором времени. Конечно же, ожидается все намного лучше. А, и сейчас я прокачиваю свою базу а, на фоне... Ставьте лайкосик, если вам тоже нравится, когда вы прокачиваете свою базу и у вас потихонечку улучшается. Вот спустя день у меня прокачалась адская башня до 6 уровня, последний уровень на 12 ТХ. И сейчас я поставлю э, следующую построечку. И вот сейчас ресурсики собрал. Это тоже для меня кайфовая тема. Вот. Тесилка сейчас отправляется до 6, до 7 уровня, извиняюсь. И смотрите, самый момент, который... Наверное, у вас в голове сейчас появился вопрос. Почему так мало видео по э, деревне строителя? На самом деле ответ прост. Так как э, на деревне строителя всего три атаки в день можно сделать и нужно. То есть не надо больше делать. Это бессмысленно. Но если только трофеи вы не зарабатываете. Цель у вас такая. Э, почему? Потому что 3 атаки в день. И это особо не интересно. Вот. Я сейчас прокачиваю этот микс для того, чтобы делать крутые атаки. Сейчас я на видео... Первый раз за долгое время играю этим миксом. Так что не следите строго, очень долгое время просто другим миксом атаковал. Он намного имбовее, как по мне, но шар... шары плюс скельтоносцы намного лучше, если научиться им играть. Вот, допустим, сейчас ошибка была в том, что я выпустил всех скельтоносцев впереди, а миньончиков на почистку очень мало, и во время того, как всех убили скельтоносцев, Миньончики не успевают забрать основные ПВО, там здания, которые стреляют по воздуху. Из-за этого мои миньончики просто без защиты умирают. Вот как сейчас. И смотрите, у меня очень много разных миксов, которыми я атакую на постоянку. Это мои основные миксы. То есть я их, допустим, прокачал до 18 уровня последнего. И я очень редко снимал видео на эту тему. Если вы хотите, обязательно пишите и ставьте лайкосик. Я пойму, что это вам нравится, и тогда буду делать больше подобных видео. Сейчас на данной катке я больше э, не делаю таких грубых ошибок. И выпускаю сначала всех скелетоносов, а за ними 15 штук можете выпустить миньончиков, чтобы э, сделать такую первую волну. После выпускайте вторую волну из остальных 15. Вот. Ну или, допустим, какого у вас там уровне. Короче, половину того, что вы берете. И выкидываем справа машину боевую, чтобы она танковала там э, какую-то часть дефа Но лучше всего выпускать и боевую машину на жаровню Так как она бьет сплэшем, ваши миньоны просто сжигаются сразу же И это очень плохо для них, и это контра Получается, что когда машина подходит ближе, жаровня переключается на нее и только сфокусирована на, этой, э, на этом герое И, соответственно, сзади миньончики почищают но я этого не сделал, и вот такие вот ä, результаты показал. Скоро времени я научусь за этим миксом играть, и, и будут вообще трешки, мне кажется. Да. <с -2> я чуть проиграл из-за 2%. Немного не хватило, из-за жаровни как раз-таки я бы больше бы сделал процентов. Переходим в следующую катку, это последняя. А, много записывать не буду, так как у меня всего лишь 3 атаки доступны, чтобы заработать... Ресурсики, в общем Сейчас я, как, конечно же, активно прокачиваю свою деревню строителя. Я хочу довести до фула И также довести до фула 12 ТХ Я думаю, когда я докачаю 12 То и докачается 9, или наоборот В общем, как-то равномерно прокачиваю то и то И самое главное, что 9 ТХ это последний Точнее, 9 ДС Я не знаю, как называется это ратуша, напишите в комментариях а, как... В общем, это последняя ратуша в игре так что, не знаю, я думаю, это очень интересно смотреть, как на девятом ТХ атакуют. Не у каждого он есть. Вот. Кстати, мне интересно узнать, что у вас за ратуша. А, смотрите, есть, все практически идеально происходит. Но моя машина умерла. Шары все тоже. И остались парочку миньонов. Мы забираем последнюю звезду и... Мы за счет этого выигрываем. Самое главное. А, это не последняя карточка. у мамонтов. Мы же должны победить три раза, а не два. Так как я один раз проиграла из-за этого чуть-чуть подольше. Вот здесь вот я просто в ряд выкладываю шары. И за ними миньончики нормально идут. Подчищают. Дальше я вот парочку миньончиков высадил на... Вот эти вот лагеря, чтобы тоже под процентки набивались Это самое главное Следите за тем, чтобы на краю базы Либо там где-то еще э, Потихонечку набивали процент По одному войску там Выпускайте на него и все Здесь прожимаем э, боевую машину Она очень быстро умирает И самое главное, что я выпустил эту боевую машину На жаровню И она теперь нам не мешает Самое главное нам сейчас добить э, ПВО ПВО но войск что-то не остается. И даже если <смех> я добил эту жаровню, толку мало, Вина били 68%. Но как-то странно, что противник сделал намного меньше. И вот сейчас у меня новый рекорд 4512. Надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Поставьте лайкосик и подпишитесь на канал. Всем удачи и всем пока!